Сейчас мы с вами давайте поговорим о такой специальности, как специалист по организации и поддержке видеоуслуг через интернет. Формат видео набирает большую популярность как э, предоставление информации. Даже об этой специальности мы спе снимаем отдельный видеоролик. Всем известны такие э, сервисы, как YouTube, Амедиатека, Иверу, Яндекс.Видео и так далее. За каждым онлайн-кинотеатром или видеохостингом налажена большая и сложная система. Чтобы выжить на рынке видеоуслуг, они должны предоставлять доступ к контенту на любом устройстве, на компьютере, мобильных телефонах и из любой точки мира. В этом и состоит суть данной профессии. Специалист по организации поддержки видеоуслуг должен знать, какие мощности должны быть выделены, какая пропускная способность должна быть для предоставления качественных услуг. Помимо этого, должен знать и уметь пользоваться различным программным обеспечением для обработки видео. Специалист по организации и поддержке видеоуслуг через интернет чаще всего работает в офисе за компьютером, взаимодействуя с разными людьми. Эта профессия подойдет людям с нарушением опорно-двигательного аппарата и людям с нарушением слуха. К примеру, специалистам Mail.ru в 2013 году необходимо было разработать систему для их сервиса – облака Mail.ru. Облако Mail.ru – это один из сервисов для хранения своих файлов на удаленном сервере. И, при... И в том числе они пользователи могут сохранять видео. И необходимо было сделать такую возможность для переключения к качеству разрешения. И чтобы решить такую проблему, Необходимо было развернуть отдельный сервер, который кодировал информацию, чтобы можно было оставить исходные видеофайлы пользователей неизменными. Данный кейс показывает, что необходимые навыки должны быть во владении программным обеспечением и возможности и знания сетей. По этим направлениям готовят более 100 вузов России. Некоторые из них вы видите на экране. Это МГТУ имени Баумана, Томский госуниверситет, МИФИ, Белгородский госуниверситет и Южноуральский госуниверситет.